ну здравствуйте еще раз здравствуйте еще раз табличку можно убрать надеюсь все прочитали мы второй раз приехали в крым на машине были в том году в 2015, мы в этом году приехали также на автомобиле в общем ехали мы из города челябинска через оренбург самару саратов так как дочка у меня танцевала в Туапсе, пришлось заехать еще в Туапсе, а уже в Туапсе Ростов-на-Дону, Краснодар и наоборот, переправа Крым-Николаевка, вот, почему выбрал маршрут Челябинск-Оренбург-Самара, скажем так, Я не поехал сразу по М5, ребята, сразу скажу, здесь три больших плюса, это низкий трафик по товарищам ГИБДДшникам, отсутствие на большом промежутке дороги видеокамер, видеофиксации и тому подобное. В общем, низкий трафик, нормально. Первый раз нас остановили только в Краснодаре. Значит, второй плюс – это горы. Все мы знаем М5, затяжные спуски и подъемы. Здесь мы захватываем южную часть Башкирии. Ехали, получается, Челябинск, Магнитогорск. Сибай Зилаир И Сингулова Это Башкирия Вот здесь вот скажем так Три небольших таких перевальчика Небольших, они не затяжные Проскакиваешь их легко Здорово, прям на ура В принципе даже водитель без стажа Может их проехать Но светлое время суток Естественно И при отсутствии дождя скажем так. Все равно, горы есть горы, ребята не обольщайтесь. Вот, выехали из Башкирии, повернули на тюльган. Здесь не бойтесь. Буквально там 5-10 километров идет грунтовочка. Грунтовочка грегированная нормальная, абсолютно любая машина пройдет. Не беспокойтесь. И после тюльгана начинается э, обычная дорога. к Башкирии, уж не помню, стрихтомах что ли. И на Оренбург она идет. Отличная дорога, отличнейшая. В Оренбург мы не заезжали, по объездной поехали на Самару. Здесь мы проезжали в ночное время. Ребята, скажу, мы видели фееричное шоу. Вот эти Оренбургские газовые, газовый перерабатывающий завод. Вот эти горящие факела в степи. В принципе, ощущение страшно. И страшно было, и газом пахло. У кого есть рециркулятор а воздуха в автомобиле, включайте, сразу попахивает немножко. Но вот эти вот 8, там, в общей сложности 16 огромных таких вот фа факелов, которые бьют в ночное небо. Это это, это было зрелище. Вы не фотографировали? Нет, не фотографировали, к сожалению. Но.. Кто вот так вот выберет этот маршрут, в принципе, если вы поедете в темное время суток, предрассветное, ну, в любое темное время суток, увидите, вам понравится. Это файр-шоу вот на 5. Все, значит, с Ренбурге заскочили уже в Самарскую область. Дороги нормальные, в принципе, нормальные дороги. Везде четверочка. В Самарской области, кстати, могу сказать, кто не обновил навигатор, они построили несколько... Скажем так, по ходу новых объездных дорожек, в принципе, где-то около Нефтегорска, даже я по карте смотрел, спрямляются вот эти вот крюки, которые по Яндексу идут, не спрямляются. В общем, километраж. Километраж у меня получился, если ехать Челябинск-Самара и Челябинск-Оренбург-Самара, на 200 километров больше. На 200 километров больше. Это зуб на рельсов Но здесь... Затяжные перевалы проходят и куча фур тоже. Вот третий фактор, я еще не назвал, это отсутствие фур. Эти вот верениц, верениц, верениц. Средняя скорость составляла 90 Плюс мы ехали еще в ночное время, ну здесь скидочка уже. Да, если ехать днем, вообще можно проскочить на ура. Ну, отсутствие, конечно, ГБДДшников вообще не, не видели. А, значит... Доехали, отдохнули мы в Саратове, дальше поехали уже Ростов-на-Дону, трасса М4, шикарно ехали тоже ночью, Почему? потому что жарковато уже все-таки, июль месяц, вот, М4 ночью, это тоже красиво, прекрасная дорога, две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону, посередине отбойник для безопасности, это нужная штука на дороге, водители поймут, где есть. Вот, летели, ну, периодически там появляются знаки, все время забываю, там автотрасса, это где 110, там, там автобан, вот, периодически появляются эти трассы, летели 100-110 средняя скорость, поток шел, это вот, как не знаю, там, в центре Челябинск, там, в 6 часов вечера, плашником. все едут на ютуб, ребята, сразу учитывайте, либо вы едете в начале сезона, либо едете в середине, мы ехали в самый пик. Это была нескончаемая трасса, нескончаемый поток автомобиля. Значит, приехали в Краснодар, ну, значит, в Краснодаре, там есть, такая, есть такое небольшое колечко, там по навигатору или по карте вы разберетесь, там периодически тормозят практически всех. Вот, тормознули меня там первый раз, сразу спросили, куда едете? Ну, кривя душой, я сказал, что я еду за дочкой, вот, Туапсе, слово Крым вообще не произносилось. А в Крым? Нет, к сожалению, вот едем дочку забирать. 20 секунд, и мне вернули права. Не подышать, не посмотреть, не пройдемте в машину. А что, если я бы я сказал в Крым, то что? Да, здесь были бы определенные определенные моменты, может быть, где-то начали страховочку смотреть, где-то еще как-то придираться, потому что и по отзывам, и по любым, скажем так, рассказов моих друзей, mm -hmm. Краснодар, там немножко, немножко делают деньги товарищи. Вот мы поедем обратно, вот, естественно, никакого алкоголя и тому подобное, потому что много всяких там нюансов, и дышать заставляют, где-то подкручивают приборчики, но ну, это не суть важно. В общем, пролетели, грубо говоря, в сторону туапсы. Здесь был небольшой серпантинчик, я ехал там первый раз. тоже у своих друзей спрашивал, а как же там серпантин, как ехать в Туапсе, в Сочи? Серпантин основной начинается после Туапсе, вот перед Сочи. Это все там. Я думаю, это много знает и не интересно. В общем, поехали мы обратно. Здесь немного могу соврать, как бы не через Славянск на Кубани. Поехали все время, это у нас получается, Геленджик. Вот, э -э -э и вот все, вот это южное побережье, Новороссийск. Э -э и вот по южному побережью все время на юг, на юг, на юг проскочили. То есть мы в стороне оставили Славянск на Кубани и Тимрюк Выскочили, грубо говоря, там перед Ильичом. Уже, прям даже, честно, не ожидал. Раз и все. И мы уже практически на переправе. Но надо преодолеть, конечно, весь вот этот вот... Южный серпантинщик, скажем так, пробочки, есть пробочки. Новороссийский, Геленджике, тоже все это кто знает, вообще рассказывает. Переправа. Переправа, никакого электронного билета мы не заказывали. А в прошлый раз? И в прошлый раз тоже мы не заказывали. А ну вы в прошлый раз вообще в мае ехали? Да, да, мы ехали в мае на ура. Туда 20 минут обратно 40 минут, потому что мы ждали отправления парома. Паром шел тогда пустой, мы уезжали отсюда 4-5 июня. Вот. Но сейчас мы заезжали 1 июля. Вот, посмотрели по интернету, заполняемость парома 80%, думаем, расходчик. Так оно и получилось. Доехали, после леча идет накопитель, так скажем, где продают электронные билеты. Да, машины есть, да, машины стоят. Но очередь постоянно двигается, нет никакого затора. Нет хаоса и тому подобное. Все очень организовано, все четко продумано. В общем, ну, четверочка с плюсом точно есть. Кто-то захотел покушать, попить, там стоят варечки, кафешки вот в этом накопителе. Передохнуть, там туалеты еще есть. Все есть. Никаких проблем нет. Все получили билетик на руки, заплатили. Кстати, так трое человек, один ребенок, машина Nissan X-Trail, 200, мне кажется, 200. Это за машину 1800. Вот и по 100 рублей, грубо говоря, там 20, что ли, взрослый билет стоит. То есть еще сносы берут. Вот. Значит, доехали до порта Кавказ, постояли максимум, максимум полчаса. Все, запустили нас в другой накопитель. Это мы стояли перед вторым накопителем посадка на паром. То есть вот там, вот это, грубо говоря, полевая дорога, где в четырнадцатом году и была самая такая страшная проблема нет воды нет того и того того того где люди стояли по 8 часов вот этот промежуток сейчас практически пустой грубо говоря все очередь движется очередь движется да вы подъедете посмотрите машины будут стоять поверьте будут стоять но очередь движется полчаса мы заехали в накопитель на паром это грубо говоря Полчаса в электронном накопителе, полчаса перед э, паромом. Э, полчаса мы ждали э, посадки на паром, потому что здесь все регулируется. Сами понимаете, машина аккуратненько-аккуратненько трамбуется в паромчик. Аккуратненько здесь нужно время. Даже вот мы подъехали, стоит два, два пустых парома. Один аккуратненько уже вот заполнится. А мы вот стояли полчаса, ждали во второй паром. Машина аккуратненько, трамбуется. Сами понимаете, водная переправа. вот Во втором накопителе перед паромом есть тоже все. в принципе Есть туалеты бесплатные, пожалуйста. Есть там вода, есть там тоже все эти вот кафешечки. там То есть от голода и жажды никто не умрет. Пожалуйста. За два часа мы пересекли переправу. От электронного билета первого накопителя до выезда из парома прошло два часа. Ровно. Это 1 июля. Ну, сами думаете, честно, вот это все без обмана. Ну и все, и как бы поехали уже по самому Крыму. Дорогу от Керчи до Феодосии подразбили. Поэтому сильно не гоним, так аккуратненько, потому что идет большое количество фур. Здесь вот уже, э, сами есть, понимаете. С прошлого года. Да, в том году была дорога намного лучше, но Керч Феодосия здесь. Ямочки, ямочки, ямочки, ямочки, фуры уже, сами понимаете, снабжение Крыма идет в основном вот через переправу. Ну, не серчайте, перескочите, проедьте Феодосию, здесь будет, возможно, небольшая пробка, потому что основная дорога, нет объездной дороги, там какие-то лиманы начинаются, все идет по набережной, но зато посмотрите, начало красивого моря, черного моря, все это увидите. Тут же везде все кафешки и тому подобное. Ну а дальше все прекрасная погода, прекрасная погода прекрасные пейзажи. И вообще наслаждайтесь дорогами Крыма. Ехать по южному побережью неопытным водителям и людям, боящимся высоты, не стоит этого делать. В этом году я проехался. А ну, ну, что вы в прошлом году как-то через другого дорогу ехали? Вот ехать в Николаевку, мы сейчас говорим про Николаевку. Надо ехать с Феодосией, с поворачивайте на Симферополь. На Симферополь, в столицу Крыма, на Несхилостополь, а Симферополь. Все, как вы доедете до Симферополя, здесь небольшая развязка, 30 километров и вы уже будете в Николаевке. Вот, сами считайте вот это расстояние Феодосия, Симферополь, 30, плюс 30-35 километров до Николаевки. А Серпантин получается? Серпантин, да? вот э, именно через Симферополь, то есть через центр Крыма, он небольшой, он не страшный, он дорога отличная. Самое главное, если вы будете ехать по правилам, то есть не пересекать сплошную и вылетать тупо навстречу. Так, ну естественно еще самый главный вопрос. Возникает. С какой стороны Волги ехать? С правого или с левого берега? Ребята, мы ехали в том году с левого берега. Это Маркс Энгельс Балакова. Дорога была на троечку, но она была нормальная проезжая. В этом году мы ехали. Она стала просто убитой. То есть, грубо говоря, Самарская область еще с левого берега, как на Энгельс, на Саратов. Еще так, более-менее, но когда заезжаешь в Саратовскую область, ребята, это караул. Так что, сразу говорит, дорога на маркс Энгельск. убитая. Там ремонтные работы, там она волнистая, вот с такими ямами, колдобинами. Ну, в общем, все понятно. Обратно мы будем возвращаться уже через Тольятти. По бензину. Чем ближе к югу, тем бензин становится дороже и дороже. Проезжая, скорее всего, наверное, как-то там конец Саратовской или, может быть, в общем, перед Ростовской областью, почему на Лукойле? Лично я заправлялся на Лукойле, На всем протяжении это у меня был Лукойл, Башнефть, Оренбург, там Башнефть. Сразу рекомендую в Оренбурге заправляться на Башнефть, потому что там какие-то заправки все такие, непонятные, Ну, там Роснефть еще есть. Ну, в общем, заправлялся на Луколе. При въезде в Ростовскую область, думаю, почему такая очередь огромная стоит на Лукойле? ну Понятно. Заехали, тут же на рубль, там, рубль 20, 92 бензин дороже. Все, пересек. Вот, значит, чем ближе к югу, естественно, бензин дороже. А, честно говоря, в Ростовской области он уже где-то под 38-37-40, что ли, там заправлялся. В Краснодаре тоже по 38 в Крыму. Какой бензин в Крыму? 92 38 рублей 20 копеек. Вот я заправлялся в течение двух недель. Это заправка в ВОК. Здесь еще есть заправка АТАН. Спросил, говорю, ребята, чем отличаются заправки? Раньше, может быть, при Украине чем-то он отличался, но сейчас это ростный. Бензин, роснефть вот на этих двух заправках в Ок и Атан это роснефть. Разница в цене только. Вот на Атане подороже там на 10 там, копеек 38 с копейками там 30, 38, 40, грубо говоря. Здесь точно 38-20. Вот и заправляются налоги и все как бы никаких проблем нет. Вот, значит, по, еще раз повторюсь, по товарищам гаишникам, чем ближе к югу, больше становится камер видеонаблюдения, всяких там уловителей и тому подобное. Поэтому, если вы никого не видите, это не означает, что они вас не видят. В Крыму, в Крыму наши ДПСники очень вежливые, очень такие, лояльные, в принципе, если вы не нарушаете, не эвакуете. ну, Нарисована разметка, Господи, сплошная и двойная сплошная. Но ну, не надо, там, доедете, в любом случае доедете. В общем, вот, как бы по, по Крыму вот этот вот серпантин через Симферополь. Все нормально, абсолютно все, все проезжаешь. Здесь, в Симферополе буквально две развязочки, чтобы попасть на Николаевку. Две развязочки небольшие. Если вы попадете в дневное время, да, и будут небольшие пробочки. И легко выворачиваться. Здесь построили новый мост. Развязка на Николаевку значит, после Евпаторийского или на Евпаторийском шоссе. Ничего сложного. Раз-раз и все. И вы на прямой, на финишной прямой заезжаете. Дорога нормальная, хорошая, и трудовая 18 найти ее очень просто, грубо говоря. Заехали в Николаевку, вот сразу налево, четвертая улица, раз, два, три, четыре, и вы дома. Естественно, как бы мы приехали на машине, и на месте не собирались сидеть. Покатались. Имея машину в Крыму, мы поняли, что Крым уж не такой большой. В самом деле... Все здесь близко и все по российским меркам. Это достаточно компактная область, грубо говоря, компактная область. 400 километров, грубо говоря, там до Феодосии отсюда с запада на восток. И вот тут тоже, грубо говоря, 400. Там, 4, не больше. Не меньше, не 200. До... А, нет, 200 до этого. Может, может быть, до Киричи. Но ну, вот а. до, доезжая до Симферополя и там вот развязки всякие стоят, там указатели до Феодосии, грубо говоря. 288 mm. километров. Mm -hmm. И то мы уже отдалились на сотню. Примерно вот mm. Николаевка, mm. да, да, да. Керч, не больше 400 километров. Вот и так километров 300. То есть грубо говоря, имея машину, вы попадаете в определенное такое вот райское место, куда вы в принципе можете съездить. Дороги здесь нормальные, дороги нормальные и ремонтируются. Можете съездить. Вот, вот отсюда вот от Николаевки mm. до бокчесарая километров 40. До Севастополя километров 60 мы даже ездили отсюда, с Николаевки, в судак, в Генуевскую крепость, по естественно снова через Симсирополь, минуя вот эти вот э, серпантинчики. А с судака что-то мы решили по южному берегу прокатиться, была прекрасная погода, видимость была отличная, ну в общем рискнули. Ну, Немножко нервов, но прекрасные пейзажи с высоты птичьего полета на море. Тут здесь у тебя ущелье, здесь у тебя море, здесь у тебя облака вообще там где-то под ногами, или ты вообще вот так потеряешься, голова кружится. В общем, немного драйва, и вы посмотрите весь южный вот так вот. А ну и куда вы съездили в этом а, году? Были в Бахчисарае, были в Тайгане, в Патори, в Артек заехали, когда вот ехали. Посмотрим, ну в Артек нас не пустили. Там все по билетам вроде, как у них какие-то ремонтные работы, какие-то делегации, в общем просто так вот грубо говоря мы пришли и сказали, мы хотим пройти поглядеть. Нет, извините. В следующий раз, ну в следующий раз это будет следующий раз. Вот. но всегда после поездки всегда хотелось вернуться сюда обратно Николаев в эти вот действительно там теплые деньки. потому что покатаешься, посмотришь это вот это народ, народ везде родится, ялта, Алушта, вот это вот Гурзуф, это столько народу, ребят, это столько народу, это просто вообще я думаю, это центр Пекина практически, можно так вот сказать. Реально. Ну, негде, блин, яблоко упасть. Везде суета, везде люди с чем В общем, вот. Николаевки народу меньше. Намного меньше. Он, конечно, есть. Сейчас сезон, извините, сейчас середина июля. Он, естественно, есть. вот, Но здесь, вот именно вот в этом дворике, здесь самая интересная Николаевка, она сама по себе, это чисто частный сектор. Это такая деревня одноэтажная, грубо говоря. Есть, конечно, построечки. Выше третьего этажа, но как-то я вот и не замечал. В Там вот пансионат большой стоит, но он, он далеко отсюда. И это отдельная история. Вот. Ну а здесь, вот центр Николаевки, это все-таки деревня. Стоя одноэтажная деревня с уютными домами, с хорошими дорогами, с неплохой водой, вот, которая течет из-под крана. То есть, она не техническая, она питьевая. В принципе, если там дети где-то что-то глотнут, никто не потравится и не умрет там от сплаки. Она чуть-чуть слоноватая, но пить ее, в принципе, можно. Вот, по... Э, что еще? По магазинам, наверное, скажу. Это. Все в Николаев есть, ребята. Все там вот кафешки стоят пожалуйста если хотите поплясать то идите туда плясать потому что там жизнь это около пляжа грубо говоря ну, вот, там все магазины все есть и бузы и хачипури там по пляжу ходят как обычно Чучхела, беляши, рыбы и тому подобное В общем весь ассортимент местной продукции Вы все можете купить либо в магазине, либо на пляже Либо тут даже вот недалеко есть кафе Рай она называется, на вынос грубо говоря Позвонил, заказал, тебе привезут в любую точку Николаев Хоть даже на пляже тебя найдут Сервис здесь вот, ну люди зарабатывают Заказывали что ли? Нет, ну, а вот, вот, вот, вот мы, мы лучше у вас, как говорится, <laughs> закажем. По питанию, да. Можете сами готовить, можете сходить в кафе. Я, можете питаться в кафе вот этих, на пляже можете питаться. вот. Но у нас тут товарищи с Москвы приехали, они в первый день что-то решили как-то там на пляже купить. Ну, в общем, ничего, подъехали до туалета, ничего страшного. Живые, слава богу, сейчас снова на пляже. Вот. А покушать можете вы здесь приготовить сами, самостоятельно. Здесь, кстати, в этом году строили вот здесь вот шикарная новая кухня, мансарда, в общем, грубо говоря, отдельно стоящее здание типа кухни, типа, типа мини-кафе, я бы даже так вам вот сказал, Типи, ми, типа ми, мини-кафе, скажем так, самообслуживание. Но! Это то есть сам себе готовишь, сам, ну, да. сам несешь и сам ешь. Это если что-то хочешь. Но если вам лень, если вам лень, прям вот все, вы хотите отдыхать по полной, обращайтесь э, к хозяевам, конкретно либо к Катерине, либо к Вере Васильевне, и можете заказывать у них обеды. Вкусные. Ребенок пытался у меня здесь вот... Как говорится, на местной кухне мы заказывали еду. Все очень вкусно. Очень вкусно. Причем обеды 300-400 рублей. Мы втроем приходили с пляжа. Мы наедались. Вот ну сейчас расскажешь, блин, втроем. Ну, на один обед. Ну, честно. Хватит. Ассортимент. Не, ну вы же вот, там что-то дорезали себе. Там ну, конечно, это... мы идем с пляжа, да. дыньку возьмем. Да. Плюс, или арбузик возьмем, или там черешни возьмем. Конечно, Нет, порции нормальные, да, честно. Порции отменные вообще. То есть, если что-то там еще с собой взяли в довесок, вот втроем мы наедались. Обед, пожалуйста. Вот. Ну, мы здесь еще второй раз. Что здесь еще изменилось? Во-первых, все обновилось, скажем так. Чистенько, аккуратненько везде... Камешки лежат где-то там, можно босиком побегать. Здесь дорожки бетонированные, дети бегают босом. Вот, то есть, никто не боится поймать стекло или занозу. Все чистенькое, каждое утро хозяева здесь все подметают, все вычищают. Чистота идеальная. Чистота идеальная. Вот. Значит, для детей, детей в этом году много. В прошлом году просто начало мая было, да. ну, сегодня конец мая, вы не застали. Ну, да, сезон но... не сезон, но как Дети бы... Дети у нас всегда есть. Дети есть, да, в этом году их все приехали с детьми. Большое количество детей, вот, все они, естественно, разного возраста бегают, кричат, как-то это все. Но здесь такой определенный режим, там с двух до четырех тихий час все они спят. Потом снова в 8, в 9, судя там по погоде, бывает, что это отбой. То есть есть такое определенное причем, причем сами решают? Ну, то есть родители, то есть не только вот, ты да. говоришь, строгий. Не, не строгий, просто все как бы ну, строгий, понимают. Строгий строгий. Строгий, да? Строгие. Да? Здесь, здесь нет такого, что вот отпустили его, он, они там бегают, там голдят. Нет, все. Солнце село, все легли спать. Можно, можно так сказать, в общем. Как бы если человек приехал с тяжелой работы, там, после тяжелых трудовых будней и хочет выспаться, все реально, выспишься нормально. Вот. В общем, здесь все уютненько, все здорово. Дети, кстати, есть чем им заняться. Проводятся у них э, мастер-классы. Вот у меня дочка. Вот они такие вот штуки и вот лепят. Они рисуют всякие там поделки, делают из всяких там камней, грубо говоря, ракушек и тому подобное. Из местного, в общем, материала они делают всякие безделушки. проводятся у них мастер-классы абсолютно бесплатно. Кстати, вот еще дотянулся вот поделки. Вот такие картиночки они тут делают. Еще покажу, в общем, из галечек, из ракушечек все так три раза в неделю они занимаются то есть вот катерина садится и занимается с ними чуть ли не весь вечер рисуют красят белят в общем вот ну мы еще тут проводили <coughs> скажем так веселые старты зарницу играли э, немножко скажем так с военным уклоном под руководством уже нашего как бы, родительского коллектива и картошку пекли и тушенку грели на костре в общем очень было весело да здесь звезды разглядывали все так вообще интересно было решили проводить это каждый допустим раз в неделю у нас будет поход в огород Тут на заднем дворе грубо говоря не знаю соток шесть у вас тут свободной земли 15 соток это футбольное поле практически в общем там они в общем, мы тут резвились конкретно. И взрослые играли, и дети играли, и, в общем было все интересно. Стоять. Сегодня, кстати, уже будем тоже проводить веселые старты с детьми. Да, старты. Да. Командные игры будут у нас. В общем, это все у нас, как бы детский досуг организован нормой. Да, дети здесь не скучают. Ну, естественно, если вы родители, ходите на море, занимайтесь с детьми. Заняться есть чем всем. И дети под присмотром. И родителям на море можно сходить. Здесь э, и там кафешки, и на новом рынке кафешки стоят. То есть все завлекают, все заняться. Есть чем не думайте, что это такая деревня, что вот приехал и все и здесь, все умер от скуки. Нет. Ну, все равно, деревня деревни как бы, но в том плане, что... Ну, не Ялта. Ну, когда? И не Алушта, и не гузу. Ну, конечно, не Сочи. Где там проводятся пепенные вечеринки, и приезжают, вот мы проезжали, они Нет, плакаты. Здесь же тоже пепенные вечеринки есть, вот-вот, рядом прям. И там, да, и да, там, да, там тоже. Да, да. Нет, ну, просто, когда мы ездили это по, -по Крыму-то, везде там Киркоров приезжает эти, но, бабки ну, русские нет. приезжают, там, какие-то там блюденцы, в общем, все знаменитости, чёс нитости все едут с Крым. везде плакаты все здорово вот если вы на машине еще раз скажу что все грубо говоря в шаговой доступности тут вот у нас москвичи кстати скажем так приспособились на местных рынках не закупаются по ценам на рынках да дороговато ребята чем ближе к пляжу тем цены дороже и дороже. Особенно по алкоголю и, там, скажем так, каким-нибудь пляжным принадлежностям. Наши товарищи москвичи приспособились ей. Ездит в Симферополь, представляете? Ездит просто в Ашан. Долет 40 километров до Ашана. На этой же развязке, как заезжать, повернул там просто направо и вы уже в Ашане. А в Ашане, сами знаете, какие цены. Все. На машине приехали, затарились, все, радует ДПС по Крыму, еще раз скажу, вежливо, все здорово, остановили нас два раза, остановили два раза, предъявили документики, посмотрели, ну так, как говорится, сильно не разит, все, все, до свидания, все, счастливого отдыха, нет такого, что, Ну стоят постоянно, стоят, стоят, стоят, стоят. Ну. Ребята, даже еще, вот, даже не знаю, что еще По погоде, погода отличная. Один раз был дождь. Вот за две недели был дождь. Но такой тропический ливень налетел, как блин. Дал, как говорится, Гарри. И все, и выскочило солнышко. Все замечательно. По экскурсиям, да. Сразу скажу новичкам. По экскурсиям, которые приехали даже на машине, без машины. В общем здесь стоят очень много-много таких торговых палаток типа это экскурсии в любой конец Крыма, ребята. ну, входной билет стоит, условно говоря, 200 рублей. Ну, в Судакскую крепость мы ездили 170 рублей стоит билетик. Но чтобы оттуда, отсюда доехать с экскурсии до Судака, это 1700. Они берут типа свои услуги. Если вы на машине, мы практически вот с Челябинска доехали. А, кстати, с Челябинска до сюда 3000 километров ровно. Плюс-минус 50 километров. 3000 километров. Ну и все, я думаю, в принципе, рассказал все. Надеюсь, сюда вернусь в следующем году, потому что мне здесь очень понравилось. На самом деле. Ну все. В общем, до свидания. Приезжайте сюда. Не пожалеете не пожалеете до свидания приезжайте в Крым на машину